Доброго времени суток, с вами Катамхали Американский линкор 10 уровня Вермонт, карта Гавань Игрока зовут Иксмен Ну, достаточно удачное попадание По эсминцу за залп 6300 Бронебойными снарядами, причем там Был всего один сквозняк и три нормальных Пробития Могло бы быть и побольше. Ну, вражеский эсминец получил. Хотя бы теперь будет играть более осторожно. Прочности осталось мало. Союзный еще, к тому же, совзводный. сорю. Марсо тоже выхватил. Второй зал на 15 тысяч. ни одна из команд не желает идти вперед, будет, наверное, более по большей части такое противостояние на дальних дистанциях, по крайней мере пока что. Фандер разворачивается, там уперся в линию. Назад. Вот не всегда комфортно стрелять вот по таким игрокам, но, про тех, которые упираются в линию, да, там не всегда предсказуемая траектория движения корабля начинает замедляться, но если выждать момент, да, вот сейчас, когда на развороте. можно подловить. Мне кажется, многовато упреждения здесь игрок взял. Ну, хотя нет. Ну, можно было чуть-чуть, да, поменьше. Но ну, 8000, тем не менее, урона нанести получается. В общей сложности пока не густо. Около 30 тысяч. Да. Неудачно один из совзводных сыграл Салим выхватывает, там торпеды Отправляется в порт Остаются вдвоем здесь Хотя на фланге Вон еще здесь помирание Счет уже 3-1 Ну, тоже не скажешь, что удачный зал. Пять пробитий, ну, урона там около 10 тысяч всего. Можно немного... Расслабиться, да, когда на фланге больше эсминцев нету. На линкоре себя чувствуешь гораздо спокойней. Два эсминца находятся на правом оставшиеся. Ну, еще и авианосцев нету. Ну и на дальней дистанции можно себе позволить отсветиться. Хотя я у Вермонта, смотрю, здесь прокачана маскировка. Показатель 12,6. Для такого корабля это. Залп по Мусаси. <коспорщик> ну, не угадал, не угадал здесь. Мусаси пошел вперед. Чем дальше дистанция, тем больше и проще у противника шансов, чтобы уклониться. Да, дал чуть-чуть назад, дал чуть-чуть вперед, все. Снаряды летят долго. По-моему, пора уже вперед идти. Как-то как не срастается на дальней. Но вот есть возможность сейчас добить Багратиона. Ну, хотя здесь и этот крейсер тоже хорошо так идет бортом прям. Так кучно, красиво летят снаряды, вот. По-моему, это порт. <с> нет. Везёт, ну, не то, что везет, да, он налево там немножко довернул, если бы продолжал так же идти прямо, собрали, так сказать, рельсоходить, тогда бы точно, наверное, в порт отправился. Противника здесь на фланге три ленкоры у союзников один, и при этом они там все равно отыгрывают на дальний боятся идти вперед. Залп уже противник ушел из засвета. Но есть попадание. Две цитадельки. Это самый удачный залп пока что в этом бою счет 4-3. Команда немного уступает. И у той, и у той команды по две точки. Так что сильной разницы по очкам нет. Тут единственное, ну, благодаря тому, что противники уничтожили больше кораблей. Ну, вот сейчас, если Багратион ничего не предпримет, продолжит двигаться в том же направлении, есть вероятность, что он будет вторым уничтоженным. Нет, он все таки отвернул, но это ему не помогло. Ну, слишком мало прочности было. Вроде и цитадель ничего не выбито. А Югума, я смотрю, вражеский забрал Гроссер Курфюрс. Поэтому разница по очкам сохраняется. Но чуть больше сотни команда противника выигрывает. Здесь было бы правильнее выстрелить все-таки по Мусаси, но Вермонт, возможно, не ожидал, что он будет разворачиваться. Ну, все равно 8300 по Гроссеру. Ну, что это для Гросса? Это семечки, когда у него больше 100 тысяч. Еще плюс он и ремонтируется прочность, восстанавливается. если там притормаживает 6 700 и второй зал да еще менее удачный всего на полторы тысячи ну к сотни подбирается вермонт потихоньку 94 есть Оп, сразу минус два противника прям. Ну и команда уже выходит вперед. И по очкам, по кораблям уничтоженному не поровну. Но вот добился своего Вермон. Отправил Мусайси в порт. Тот надеялся, да. Возможно, что он уже укрылся за островом, но не тут-то было. Ну все, противников осталось мало, пора идти на сближение уже. Ну, точку С не дают пока что отжать, сбивает захват с Гросса. Минус. Еще один союзник. Республика уничтожает Шербург. 5 в 5. Да бы сейчас не рисковать, Марсо надо было взгляд, взгляд. идти захватывать точку Д. Да, потому что когда более такая напряженная идет битва, надо считать очки. Вон минус еще союзный один линкор Югуму уничтожает коня. Плохое попадание на 14 тысяч, учитывая, что Гросс стоял кормой. Есть медалька поддержка. Гросс, двигайся, что ты замер? Гросс стоит. Вермонт подошел на дистанцию ПМК. Ну Гросс что так думает. дай-ка я доверну, а то что-то Вермонту будет, наверное, неудобно стрелять, цитадель выбить не сможет. Надо, надо развернуться. сразу два пожара получает вермонт использует ремку аварийку точнее ну все Гросс, до свидания надо был ромбиком ромбиком лучше уж стоять на месте чем вот так вот подставлять бор марсо добирает Гросса, остается 3 в 4 оставшиеся противники ой как далеко доберись теперь до них сейчас доберут шербург Ну вот, а сейчас Марсо точно надо идти захватывать точку Д и просто тянуть по очкам, если что. Куда, к примеру, если сейчас Вермонта добирают, ну да, если так предположить, как бы могла сложиться ситуация просто, да? Вот сейчас здесь Вермонт может просто попасть под фокус, здесь Республика там еще недалеко у нас, Хипер, Югума, ну и Фандер, возможно, достанет. Вот. Может, это он как раз точку Б и захватывает. Ну, Марсов, в принципе, идет на точку Д. А, и на, на тот случай, если вдруг Вермонт будет уничтожить, Марсо просто будет возможность вытянуть этот бой в одиночку по очкам. Это, скорее всего, Югума начал захват точки А. Здесь остается только рассчитывать на то, что эсминец будет крайне неосторожен и попадет за свет. Иногда даже получается эсминца засветить при помощи, например, того же истребителя. Да, эсминец, если забывает выключить, к примеру, ПВО, истребитель поднимаешь, у него ПВО начинает стрелять, он попадает за свет. Бывают и такие ситуации. Поэтому я, например, на эсминце всегда играю с выключенным ПО, ПВО включаю только <laughs> в те моменты, ну, когда это необходимо Правильно, да? Там, к примеру, авианосец тебя обнаружил Уже деваться некуда Или истребители повесил, которых надо быстренько снять, чтобы они тебя не светили в ненужный момент Да, залп, конечно, хороший получился Две цитадели, минус Ну, в ответочку тоже прилетело больно Правда, уже от Фандера. Ну, у Вермонта и у Фа... Фандера калибр, да, одинаковый, 457 миллиметров. Ну, у Вермонта больше орудий, а у Фандера быстрее перезарядка. Поэтому примерно по огневой мощи они, наверное, сопоставимы. Да У того-того у того 457 миллиметров. Ну, у Фандера перезарядка меньше 30 секунд. Сейчас будет возможность уничтожить республику, но только надо двигаться, убирать бор. Начинает вермонт назад откатываться. Есть, удается. Удается республику добрать. Ну что же он тоже не довернул. Два в два. Преимущество по очкам почти в 200 тысяч. Его надо сохранять. Сейчас пока Фандр отвлечен на Марсо, Так, бортом идет. Ну, доворачивает, понимая, что по нему сейчас будет стрелять Вермонт. Но не успеет, мне кажется. 20 тысяч. Остается 22. Сейчас могут торпеды прийти торпеды. Ну две точно Вермонт получает. Сразу включает аварийку, ремку. Ну еще больше 30 тысяч прочности в итоге будет у Фандера. Что там Фандора я не пойму, с Марсой ничего сделать не может. Потом заряжай фугас один залп и все, и до свидания. Дистанция вроде небольшая, просто не надо стоять на месте, не надо убегать, надо идти уже четко на него было. Есть минус еще один противник. Урон переливаливает за 200 тысяч. Вон он, Югума. Как Югума, вот сейчас, к примеру, попал за свет. Ну, только если он стрелял по Марсо, например. Ну и все сейчас достаточно аккуратно доводить этот бой до победы. Шесть медалей в общей сложности заработал Вермонт. Шесть уничтоженных. По одной за каждого противника. Ну и все, сейчас точка Б будет захвачена. Сейчас Вермонту надо было... Все-таки фугас, наверное, зарядить уже напоследок, так. Югум сейчас, скорее всего, пойдет на точку Д. Но нет, по очкам уже у него никак не получится догнать. Без, без варианта. Потому что сейчас Вермонт развернется, пойдет на точку C. Да, хотя ему даже этого делать не надо. Да, сейчас просто Марсо захватывает точку Б. И, возможно, благодаря своей скорости перехватит Югума. И уже.